Всем привет! С вами Данил Яценко. Снова Вормикс, снова прокачка аккаунта. И сегодня у нас 100 день, получаем бонус. Первый день 50 фуз дают у нас. Так. И что мы имеем? Шапку мы опять не имеем. Арсенал, как обычно, все стандартно. Так. Сегодня у нас кто у нас будет? Какой босс у нас сегодня идет? Сегодня у нас Самурай, ребята. Да, непростой босс такой. Для нашего уровня пока что. Но я постараюсь пройти. Грави пушку я, наверное, оставлю у себя в арсенале. И разрядник тоже оставлю себе. себя. все это я пока что оставлю. Пригодится мне. Идем на босса. Его будет легко убить даже на урон. Потому что у него всего лишь -то мало хп очень. Поэтому... Сейчас я буду сразу его на урон бить. Как мне его правильно ударить? Чтобы я его убил сразу же. Узи. Ну да, Узи не сработало, зато он там упал, и теперь он меня вряд ли зауронит. Ну, посмотрим, сейчас что он будет делать. Тюрикены. Плохо. Очень плохо. Он косой. Один попал, другой.. А, нет, еще один попал. Ну ладно. Сейчас я его отбиваю, появляется еще один. И постараюсь я его тоже так же уронить. Я думаю, что пройду, ребята. Босс никакой уж трудный. Правда, у него атака увеличивается. Так, появился новый. Появился он в очень плохом месте. Сейчас он меня может сильно-сильно зауронить. уронить. Даже, может быть, даже убьет Ну да пытается нас даже уронить. Зато у него... 5 хп нормально сносится. Ну, блядь, почему не убил, пацаны? Ну что за бред уже? Почему не убил? У ворот произошел сраный. Если бы не уворот, я бы убил его уже сейчас. Мда. Печалька, печалька, печалька. Опасный босс, опасный. У меня остался черпак. Я думаю, что я не пройду сейчас первого раза, даже его... Как обычно ребят я прошел этого сраного как там его минера с первого раза остальных боссов я э, всирал попытки на них очень много по две такие попытки на каждого босса сирал он появился в очень хорошем месте его там легко утопить даже чем убить на урон поэтому сейчас я его утоплю скорее всего хотя можно в принципе и пойти на урон убить его какая мне разница ребят на урон или топить тут на урон даже легче убить потому что он сам себя сейчас за урон не смог, поэтому даже будет легче убить на урон. Так, убираемся на веревочке. Я особо не знаю, что комментировать, ребят. Как стандартно все, Стандартные боссы. Окей. Против него всего лишь-то УЗишка. Ясно. Уворот очень большой, ребят, у него. Очень большой уворот. Я не знаю, откуда он такой большой взялся у него. У него же и так мало ХП. Пиздец просто. А, так он. Ничего страшного нету, короче. Какой-то он лошара. Надеюсь. Следующий появится уже в другом месте, где-то подальше от меня, потому что. Иначе очень будет плохо. Надеюсь, ты появишься в другой стороне карты вообще. Я на это очень рассчитываю. А иначе мне будет пизда. Отлично, я просто угадал. Я просто угадал. Он появился, и его легко теперь также же утопить. Даже не знаю, как я буду сейчас действовать. Него. Пойду на веревки к нему добираться буду сейчас. И утоплю его, наверное. еще осталось 6 этих... Э мелких кшаков. Так, надо прорыть сварочку, наверное, тут, скорее всего. вряд ли у меня тут зауронит, как-то поэтому... Я не боюсь особо. Они проход очень нужно сделать, чтобы отсюда выбираться спокойно можно было. Как я уже говорил, босс не такой простой, как кажется, но и не такой сложный, если правильно против него действовать. Нужно его либо топить, либо на урон сразу убить. Легче всего его убить, конечно же, на низких уровнях, потому что на больших уровнях у него большая хп будет. Так, ладно, сейчас буду здесь его мочить. Надеюсь, я за карту выкину его. Если нет, то будет очень плохо. Давай-давай-давай, летим. Отлично, все. Теперь он, где появился... Теперь он самый-самый появился. Средины карты. Это очень плохо. Еще меня уронит. У него же атака бешеная, блять. Пацаны. Да, попал. Попал, это очень плохо. Осталось 5 таких убить. И я думаю... Я справлюсь с этим боссом. Если не справлюсь, то это пиздец будет, ребята. Я не хочу переигрывать тут. Так, раз. Две минуты поставлю, надеюсь, этого хватит мне вполне. Так, и... Что? Этот ружье, Я думаю, ружье Сейчас меня заденет. Так, нет, ружьё не буду использовать. Лучше сюрикены. Сюрикены менее болезнен. А, блять, я его даже так убил, ребята. Пипец, он где появился, этот мудак ебаный. Святая граната? Этот босс умеет пускать святую гранату фух вообще повезло ребята я вообще не знал то что он умеет святой гранатой пользоваться а вот не зря я взял грайпушку, я могу сейчас по идее его сейчас оттуда вынести но я не знаю стоит ли это или не стоит делать мне кажется что я его не выкину все таки тихо тихо тихо минки мне еще пригодятся в этом месте блять нахуй какие минки я на них упал так, что я буду делать сейчас? Я не знаю, мне нельзя сейчас ход сирать, ребята, ни в коем случае нельзя ход сирать, поэтому сейчас я буду. рейпушкой копить его. Нет, сюрикенами. Раз, два. Ой, боже мой, блядь. Ну да, встал я. Блок. Ну, блок не страшно, особо. Блок у меня не страшно, потому что у меня нет регенерации. Но вот если я его сломаю, этот блок, то он. Мне, конечно же, будет страшно, потому что он снимает по минус 75 хп. А у меня так хп этих очень-очень мало. Так, да, босс непростой сейчас с моим, арс моим арсеналом все таким глупым, веревка еще не улучшенная, М да, давай больше не кидай ничего такого, чувак, чувак, чувак, чувак, ты меня прости, но я тебе должен сейчас убить как можно быстрее, хотя бы снайперкой, давай, давай, давай, ес, yes, я убил его, успел, на последней секунде, думал, то, что уже не убью. Что он делает? Чиликины? Так я в защите стою почти что. Я в полной защите. Нет, он меня убьет сейчас мразь. Повезло, нет, повезло. Как я буду его топить? Грайпушку я взял не зря, ребята, потому что он так стоит, сейчас я все-таки топлю вот грейпушки. Я все-таки рискую топить его с потому что он там так стоит. Поэтому придется одну грейпушечку мне потратить. А вот последнюю я тратить уже не буду, хотя посмотрим. Вроде эти гройпушки, они даются постоянно, поэтому. Я еще найду гайпушку себе. Так. Главное попасть четко. А, отлично просто. Идеально. А, ухожу сюда. Осталось два таких убить. Я, в принципе, прохожу с первого раза его, ребята. я думал то, что я сейчас просру. Все-таки я прошел. Надеюсь, по крайней мере, потому что он сейчас у него так и Если меня сейчас насчет уронить как-то, то меня может за один ход убить, по, по идее. Если я сейчас не убью, то тоже будет очень плохо. Нужно быстрее пробираться на веревке. Против этого босса главное еще хорошо уметь владеть веревкой, ребята. Если вы умеете хорошо владеть веревкой, то значит вам труда его составить, пройти, блять, вам труда не составит его пройти, короче. Сейчас главное его сейчас зауронить нормально. С чего? С ружья, конечно же. А с чего же еще? Блядь, прыгай, прыгай, прыгай, прыгай. Отлично, все, я в безопасности вроде бы как. Он хоть пропускает. Ну и тут я уже его сейчас смогу добить, наверное. Надеюсь. Блок исчезает. Как мне его сейчас бить? Как мне его сейчас бить, ребята? Я без понятия, как его сейчас бить. Но его нельзя оттуда спихивать никак, потому что. Ладно, все-таки я рискну спихнуть его оттуда. Потому что. Потому что я не знаю, как его по иначе проходить. Вот так вот, я тут надеюсь безопасности. По идее, должен быть в безопасности, но не знаю. Да, безопасность, отлично, в безопасности, отлично, все. Я прошел с первого раза босса, и я доволен. То есть, не пришлось тратить две миссии на него. Вот такой вот боссик. Всрал я граю пушку одну, снайперку, и что еще всрал? А, вроде бы и все. Надеюсь, не будет у тебя ворота дважды. Чувак, не пугай меня так. Прикиньте, был бы ворот дважды, я бы охуел. И девятый уровень, ребята. Девятый уровень, плюс шапочка. Плюс еще уголь, плюс две биты, два арбалета, две паломовые гранаты. Так, отлично. Посмотрим, что мы можем отсюда выложить. Антифриз. Эту. Я не буду сейчас летишить, ребята. Я сразу же знаю, что я выложу и все. Это могу оставить, в принципе. Пока что. Я буду брать только на ставке оружие. А, Гранат тоже оставлю пока что. Вот это оружие я могу спокойно тратить на миссиях даже. А остальное я возьму на ставки. Пойдем сейчас. Миссии проходить. Как обычно, ребята. все по-стандартному. Делать нехуй. Миссии и все Миссии, миссии, миссии, миссии пока что. Скоро будет арена. Распределить баллы. Пойдем. Повышаем атаку. Кому не нравится, может не смотреть, как я миссии прохожу. Я сегодня буду еще на ставках играть, планирую. Потому что как я пройду миссии, у меня время не бу время ещё будет. время еще будет, я сыграю на ставочках. Кстати, да. Я этот видос записываю вообще 6 числа очень поздно вечером. Еле-еле я нашел время записать видосик для вас. Но я постараюсь каждый день их записывать, ребят, постараюсь. Так, что я тут уже сговорился. Надо быстрее миссии проходить с раны. И чем дальше, тем сложнее у нас боты. Ну как сложнее, у них просто больше хп. И все. А так они одинаковые. Можете даже не смотреть, кому неинтересно. Я не заставляю, я делаю это. В основном для новичков делаю эти видео. Прокачка с нуля. Потому что ну бы они не умеют особо даже играть. Я видел таких же... Нубов, вот, примерно, блядь, как сказать-то? Я видел нубов у тебя на основе таких, что они вообще нихуя не умеют делать, блядь. Они бьют, но урон, сразу, например, в ход берут, барьеры тратят. Ну, как это, нахуй, понимать? Я просто делаю для новичков, для нубов, такие видосы. Может кто еще посмотрит, мне меня вообще насрать, как бы. Так. И вообще просто удовольствие снимаю, просто. хочется снять. Делать неху мне особо вот снимаю. Козел убил. Скоро пойду на арену глади... гладиаторскую, блять. Никогда не могу нормально выговорить это слово. Гладиаторская арена. Все сейчас выговорил нормально получилось. Когда будет 11 уровень, буду снимать бои на арене. И там, в принципе, уже будет поинтереснее. Пока что только миссии, вставочки такие нубские. Вставки, миссии и все. Так, ну опять же. Кстати, можно сейчас утопить. Утопить этого чувачка, зайчика, побегайчика. Надеюсь, не хватит минок тут. Четыре минки, они как-то не очень хорошо землю разбивают. А мне нужен чтобы землю, потому что я хочу достижения выполнять утопить на первом ходу врагов своих так, ну я думаю, надеюсь, я по крайней мере сейчас успею так, перехода вот нету у меня, это очень плохо если бы сейчас был переход, я бы еще потратился, наверное сейчас, что я несу? переход я тратить в любом, в любом случае не буду, потому что у меня его нету, во-первых а во-вторых, это всего лишь ты миссии такой переход давай-давай топись топись отлично все утопил возможно сейчас выполнить достижение у меня наконец-то на первом ходу я утопил Возможно, у меня достижение еще появится. Но не факт, не факт. Может и этого утопить в ту же дырку? Посмотрим. Посмотрим, смогу ли я утопить этого чувачка в ту же дырочку. Ну, не знаю, пацаны, сам. Не знаю, потому что нужно уметь хорошо чувствовать игру. И уязвишку тоже. Сейчас попробуем, короче. Можно, в принципе, на самом деле утопить его, но... Если только очень повезет. Там почти нереально утопить, ребята. Почти нереально. Ну. Но... Вот видите, я почти что утопил его вниз, но не получилось. Я хотел упустить, но не вовремя отпустил, видимо. А вот сейчас вот. Блять, убил опять козел. Опять убивают вечно. Не хочу, чтобы не убивали так вот. Так, и башем быстрее на тот край. Так. И хуяк. Он уже здесь. Блять, нахуй. Ну! Давай, залезай! Отлично, блять, наконец-то! Да ну нахуй, вообще перекинул туда! Пиздец у него атаки сколько? А, у него брони 0. Нихуя себе, у он сколько уронит мне. Так, пацаны, мне это уже вполне даже не устраивает. Давайте-ка воспользуемся кое-что помощнее, чем УСИшка. Берем вот эту хуйню. И стреляем под ноги ему. Вот она тащит на самом деле. На миссиях это базу коровая. У меня её не осталось просто-напросто ну, просто уже. Еще три миссии и пойдем на ставочки, ребята. На ставках я буду играть уже нормально, там. Ну, вы вроде подавится. Подбор слабый такой. Поэтому в первую очередь я.. Вроде играть буду. А задроты там очень редкие, по-моему. Тем более сейчас все игроки пошли выше. На 30 уровне. Поэтому сейчас осталось мало там задротов. Ну, как, -как они есть, конечно, задроты, они везде есть донаты, там задроты. Но как-то их стало поменьше, наверное, просто и все. Да. Я просто гениально. Прорыл там, даже еще не успею ничего сделать. Хотя.. Как это не успею? Я успею все сделать, я успею. Я почти его утопил даже, прикиньте. А не повезло мне в этот раз. Ах ты какой, блядь, косой. Ой, метки, блядь. Косой, хреха. метки, блядь. Боты не такой умеют. Ну хотя они. Бывают косые, бывают они. Какие только не бывают. Боты непредсказуемые. Особенно ученые, ребята. Особенно ученые непредсказуемые. Блять, что он делает? Нихуя себе, блядь. Сначала в одного, потом в другого решил. Страх потерял, что ли? Я его даже не утопил. Так, ладно, сейчас... Я... Буду топить этого пидораса. Ну, блять, топись ты уже! Какого хуя он там остался, ребята? Что за бред вообще происходит? Ой, ясно. Пацаны. Как-то я вообще сейчас... Ну, плюс, что ли... Этих ботов этих и не знаю есть просто боты сраные нахуй мне тут с ними еще заморачиваться надо быстрее проходить эти сраные миссии потому что на миссиях я вообще не знаю что говорить ребят я говорю всякий бред, всякий бред сейчас вы заметили то что я говорю всякий бред особенно на миссиях вот наставки я уже начинаю потихоньку думать а тут думать особо не даже не нужно что тут я делаю вообще какую-то хуйню делаю блять просто хожу и все поэтому наставка я всегда буду вести себя Адекватнее, чем на миссиях. На миссиях, думаю, спесобы не нужны. А вот на старых надо, надо немножко мозг включать уже. Нате, сука, блять. Вот и все. Опасный. Опасный типок. Забираем, кстати, аптечку вот эту. И пойдем пиздить этого придурка. Кстати, сегодня бонус надо получить, если он есть, конечно. Сейчас у меня время 2315, поэтому сейчас бонус должен уж исчезнуть, по идее. Но, мало ли, вдруг он есть, вдруг. Блять, встал вот я зря там, наверное, скорее всего. Потому что он будет пиздить кого? Сейчас посмотрим, что будет делать. Он дебил какой-то вообще. Сейчас его добиваю. Сейчас зайдем в группу, посмотрим бонус, прокачаю реакцию еще всем сакланом потому что мне качают реакцию и я буду качать 9 уровень ребята как-то быстро вообще как-то быстро вы заметили за 6 дней 9 уровень получить тупо из сокланов одних да кстати ссылочку я на фейк оставлю под видео под этим я забыл ссылку оставить под видео этот фейк что вы мне качали реакцию потому что мне реакция тоже все-таки пригодится э -э, все и идем Реакцию качаем всем. Сейчас э -э, посмотрим. Сколько у меня сейчас реакции Тут Она показывается. 217 реакций. Ну как-то знаете. Не так уж и много на самом деле. 6 дней. Ловато. Ловато я бы сказал. Добавляем друзья. Всех. Э -э, Какая-то хуйня вылезает. Э -э, Главный говорил. Если... Что за хуйня они пишут? Возьми в клан. Я уже говорил, то, что в клан беру за голоса, ребят. Если у, у вас ниже... Ниже 100 тысяч рейтинга, то только за голоса. Го, паладина, а за Кстати, да, паладина можно будет сходить. Кстати. Да. Схожу в паладина с ним. Так, возьми в клан 56 тысяч рейтинга. М -м, ладно, потом отвечу. Что еще? А, так я хотел сейчас, получается, зайти в группу, взять бонус. А я какую-то хуйню делаю. А -а -а, читаю личку. Зачем-то не знаю зачем. Ну, бонуса, по-моему, тут уже не, не найдешь, потому что он уже пропал давно. А -а -а, что с паладином у нас? Паладин же скоро открывается, получается, да? Ну, по-моему, нас один 11 уровня открывается. А, супер тоже открываются не скоро у меня. Ну, может быть, я даже отключу сейчас как раз-таки. С 11 уровня открываются супер ребята, насколько я помню. А, реакция прокачался, Клан вроде бы нормально двигается. Так, все, что я уже, блядь, уже надо пройти миссии и на ставки пиздить. Пиздить, короче. так. Так. Сейчас я буду ебашить, как обычно, сузишки. Потому что особо тут ничего не придумаю из такого. Бля, как же раньше Вормис был охуенный? Сейчас вообще Вормикс не такой охуенный, как раньше. Раньше вот так вообще прекрасно Прекрасные были времена такие. Сейчас у вообще особо нет желания затротить его так, так, как раньше. Хотя не знаю, вот игроки, которые сейчас в высоких кланах там они. То они вообще как звери затротят, я не понимаю. Все бои часа выиграть, как они, блядь, играют. Как они бьют по 10 тысяч денег, я не понимаю, сейчас вообще нереально, пацаны. Вообще просто нереально. Мои долги все, блять, однообразные, поэтому... Не знаю, как они набивают, просто не знаю. Наверное, играют сутками, вообще не вылезая. По-любому так оно и есть, либо там... Сидят у них на страничке двое людей. Страничка венчат онлайн, короче. И вот так они играют. Ну и то. Это ж, блядь. Сколько нервов надо, блядь. Давай, давай, залезай. Бизишечка пошла в бой. Отлично. Ну, долго я прохожу миссии долго согласен, ребят. Ну что поделать, надо скачаться потихоньку. Без вас я проходить не буду, потому что, ну, во-первых, мне не охот тут задрокить на этом фейке пока что. Пока что я качаю просто его. А во-вторых, на камеру как-то интереснее чтобы проходить. Без камеры вообще неохота играть даже. На фейке это. Ну, до да вообще, ребята. А так хотя бы хоть говори сам с собой, хоть говоришь, что-то объясняешь, кому-то пытаешься что объяснить. А так вот смысл я буду играть один, блядь. Как то вы, блядь, скучно. Зомбака сделал. Ах ты урок, блять, ебаный. Ну, зомбака тоже свои, свои плюсы есть в этом, ребята. Потому что достижение. Убить зомбаков, оживших, тоже выполнять надо постепенно. Скоро получу свою первую шапочку. Она называется она шапка кролик Вуду, по-моему, да. Которая дается за достижение. Наконец-то сделали так, что их можно сразу брать. Только не бей сам себя. О, красавчик. А я все равно минус 2 не дам заход. Ну, ладно. Зато хотя бы пойду шапки, пособираю, во-первых. Шапочки одену. И, в принципе, да ладно. Не залез. И уже будет хорошо. Да что за хуйня? Мастер веровки называется. Я мастер веровки просто-напросто. Ящик забираем. Так, динамик попался. Давайте как как царь вынесем С динамида его и хуяк и остался у меня один ход еще миссия открывается очень долго теперь девятый уровень поэтому старт надо где-то минут не знаю 20-30 может даже поэтому я особо не хуя. я пойду на миссии чтобы вам не было а скучно я еще буду играть на ой на миссии на ставки блять миссии ставки это же разные блять. Че я, блядь Миссия буду играть каждый день, ребята. Так, ебашу его с сарбалет, все нахуй ссать. Наконец-то я прошел вот эту сраную миссию, которая мне уже устребенила. Так. еще одна осталась в последнее время. Ну тут все легко, тут уже элементарно просто утопить их и все. Но этого можно урон убить еще можно как-то. Давай сначала этого дьем Или все-таки вынести его, блядь, нахуй, да заебал! веревка, блять, не улучшенная, блядь, неудобная такая. Конечно, не факт, что это за нее, конечно, за веревки. Веревка это нормально, но. Да. Что-то я, наверное. Давай, давай, давай! Лети, лети, лети, лети! Отлично, блять, пацаны. Вот это царский вынос был. Прям туда еще дальше я за карту вообще выкинул. Сузишки на первом ходу, ребята, вот это четкий вынос. Тем более он стоял, так еще то что там мог пиксель, пиксель помешать, это сраный. А я все равно справился с этим заданием. И второго также сейчас топлю принципе, тоже в эту дырочку сраную. Минки прокопаю тут. Доставься уже. Надеюсь, я вынесу его сейчас. Если не вынесу, то мне еще один ход опыт упал Не знаю. Ну хрен с ним с этим опытом. Да блядь, залезай. Меня это раздражает. Так. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, лети, лети, лети, лети, лети, ясно. Целый ход сейчас срал в пустую, блядь, еще ждать, пока он там походит, пока он стрянет свой базук, еще промажет, к тому же. Перехода нету, еще добраться надо к нему потом теперь. Блядь, теряю время драгоценное, ребята, хули. Теряю драгоценные свои секундочки. на Эту сраную миссию, которая нафиг никому не сдалась, разве что получить за нее сраных... 24 опыта или сколько там дается и 50 фуз ну вот я уже на полпути к 10 уровню к 10 уровня уже ребята за пять часов нет нет не, не за 5 часов смотрите сколько я потратил видео я снимаю по 40 минут да где-то допустим два часа Считайте, три часа потратил на то, чтобы дойти до девятого уровня, три часа всего, если посчитать мои все видео, то там получится три часа, три часа времени, девятый уровень плюс, вот такой арсенал у меня накопился, ладно, идем теперь на ставочки. но для начала я скажу вам то, что мне надо поставить арсенал нормальный, выставить, что я выставлю, ребята, пожалуй, выставлю может анти нет, они надо подумать, что разрядник, по-любому, его можно где угодно взять. Так. Коктейльчик, по-любому, тоже. Коктейль это оружие хорошее, так. Биту нет, хотя можно и биту, почему бы и нет. Экстренный телепорт, ладно, эту пропуску оставлю пока что. Что еще? Овцы. Да, конечно, овцы можно взять, почему бы и нет. Из этого могу взять, что нет, ничего не могу взять, что тут еще можно. Порты Может еще взять кон нибудь или заморозка, ребят. Вот заморозку можно взять, в принципе, заморозка. Да, заморозку можно взять. Но зачем она мне нужна, если я буду на ну, урон, играть ребят ребята, я без понятия. Ладно, смотрим на наших нубасиков. Тут все нубасики, так скажем, потому что все это. Ну, пока что их нет, ребята, просто они потом появятся. Они тут их очень много, донатов, задротов всяких, потому что... У меня сейчас маленький рейтинг, и поэтому у меня дают напарников таких, как я. Э -э, по... Ой, напарников, соперников. Сука, я не могу, просто путаю. Эти соперники напарники. Ну, блядь, попался задрот. Хотя, донат, донат. Зубастый меч, видите, у него зубастый меч. А у меня что, блядь? У меня нихуя нету, блядь. Какого хуя они уже скрафтили зубастый меч? Хотя, что он делает, пацаны? Кто сейчас ходит у меня? Блять, почти убил меня. Это пидор, блять, а? Ладно, я его сейчас заморожу. Все-таки не зря я взял заморозку, ребята. Как думаете, шанс есть у меня? Я думаю, что есть. Если я заморожу этого чувачка, второго. У него нет портов, возможно. Порты он срал, наверное, скорее всего. Да, у него их нет, возможно. Я того утоплю. Короче, я этого уже на урон убью. Надеюсь, тебе их нету. Так, ладно. куда я встану потом? Я не знаю, куда вставать. Ладно, ребят, сюда встану. А я надеюсь, надеюсь, пацаны, на удачу, на своё. Перехода на, на, у тебя нет, надеюсь? А, порты есть, тут вот, урод, блядь. Ой, красавчик, порт срал. Надеюсь, у него поштучный порт. Надеюсь, у тебя поштучные порты, а не такие, которые бесконечные. Магазинные. Так, ну, блядь, ну, урод. Нет, у него был один порт всего. Так, ладно, все. Было два порта точнее. Ресурс дали. Все, заебись. У меня даже ресурс есть теперь. Теперь главное утопить этого зубастого меча все равно, Потому что, видите. как тут тяжело утопить его. У меня нет портов. У меня нет нихуя. Надо поставить три минки где-то. И узи нормально срядать, чтобы утопить его. И поджимает еще время у меня, ребята. Поджимает время. Поэтому надо успевать все это сделать. У меня еще одна миночка е... ебать. А теперь главное успеть сейчас сделать. Я не хочу статистику портить. Ай, блядь, нахуй! Я не убил его. Ну, может, у меня шанс будет еще какой-то. Да нет, уже вс. Я лоханулся просто, блять, в Я мог его убить. Ладно. Статистика уже так испорчена у меня давно еще, когда я всрал одну миссию на ставке выживания, поэтому. Поэтому как-то вообще пофиг. Вот, кстати. Кстати, кстати, кстати. Блять, все тут уже никак не выиграть, я тем более сразу на огонечек. 103 рейтинга, блядь. А вот кто у них зубастый меч, блядь? донат ебаные столики, блядь. Пацаны, блядь, я хуею с них. У них зубастые мечи уже все, блядь. Я хуею с них. Зубастые мечи крафтят. Какие, блядь, умные, блядь. Ну, не умные, да что умные, блядь. Они просто нубы. Они не понимают. Просто важнее скрафтить сначала купить сначала оружие, а потом уже покупать артефакты и шапки, блядь никого нет ребята ничего охуели что совсем давайте нажимать на ставку я вас буду сливать ну бы если бы я вынесу жишки, если бы я сейчас вынес дал то я бы выиграл его ребят по-любому выиграл потому что он замороженный блять у него порта осталось максимум два если они у него были еще ну и все я выиграл его туда. Ну, квити лоханулся блять и короче как-то так ну, видно что такой-то нубас кстати насчет этого артефакта ребята Окорок. Его много много кто крафтит на, на мелких уровнях, ребята. Очень много кто крафтит на мелких уровнях. Сейчас, если он есть, короче, я его скрафчу. Я сразу говорю, я его скрафчу сразу же. Если он есть. Потому что мне пригодится еще в будущем. Я уверен, что это полезный артефакт будет. Окорок. Надо его крафтить. Вдруг еще и песня подется. Фуза мне не жалко особо. Их-то я очень быстро набью, если что. За месяц я вполне могу набить тысяч двадцать фузов точно 30 даже ну что он делает ну бас сразу видно я его топлю сейчас сразу я его сразу сейчас топлю ребята ну что топить его как нехуй делать как нехуй делать ребята так ставим миночку ставим вторую блять все так стандартно все банально так надеюсь, блять а вот он сдался кстати я еще мог ход всрать ребята вы в курсе я по любому сразу бы ход а, что насчет артефакта этого предмета? Он, по-моему, уже есть. Его можно крафтить, купить. Десятый уровень. И пройти босса. Какого босса пройти надо? По-моему, кого то там, смотрите. Кто там у нас есть уже сейчас? Босса. Кто, след... Следующий кто у нас? Я не помню, по-моему, этот... Пылающий зомби, блять. Я закашлялся что то Пылающий зомби... Следующий босс, По-моему, за него дается уже этот окорок. Ой, не окорок, а кое то можно будет купить ее. Поэтому за рубин я покупать не буду ее. Скоро мы могу крафтить этот окорок, ребята. Он пригодится мне. А сейчас что можно купить из артефактов? то да ничего. Не советую никому покупать артефакты, эти шапки. Потому что они не нужны. Вот окорок это один артефакт, который нужно купить в начале игры. Короче, все. То же самое, если вы не будете играть на мелких уровнях ребята то не покупайте эти шапки потому что эти шапки они для мелких уровней нужны вот дают вот. шлемы изверга всякие там слимоского гонщика они только на, мер... на... на мелких уровнях популярны только и все поэтому их не покупайте а если вы идете дальше ой есть, если на... наоборот вы сидите на мелких уровнях скачаете на мелких уровнях то вы можете смело покупать эти шапки если вы будете долго сидеть на мелких уровнях то покупайте и крафтите это измены посох можно еще в принципе приобрести в будущем будет. Ну пока что я не буду. Это, тем более уже не буду, тоже тем более не буду, конечно же. Все это в будущем будет у меня. Идем еще на ставочку, ребята, одну я выиграл, еще одну сыграем. Почему бы и нет? Потому что видосики все-таки не хочу делать коротенькие. Опять какой-то чувак. эдик какой-то. Он шеп прошел босса, нихуя себе он что прошел босса капитана. А, так он лох! Он купил зарубины. Он купил зарубины, ребята. Этот артефакт лошара, значит, это нубас какой-то по-любому. Да, это нубас. Они все нубы, ребята. Они не понимают, то, что. А вот у меня. А, фух, повезло. Как мне его сейчас зауронить? Жалко на него тратить как-то Я бы так потратил, в принципе. Но думаю, здесь тут справится отлично. УЗИшка плюс миночка, ребята. Отправляется отлично, комбинация просто охуенная. Ну, только не в таком случае, потому что. Ну, потому что УЗИ плюс мина выносливо играть. Дробаш плюс мина, это вот комбинация охуенная лучше. На мелких уровнях. узи плюс мина, ну так себе. Мне кажется, зря кидал мину, это вообще я больше так стал, наверное, ему, чем с миной. <deutsche> uh -huh это кто это вообще такая эдика это эдика она какая-то у него в команде блять странно хоть черпачочек мой Какой идиот блять овцы тратит на поштучно его скорее всего так и есть Но... динамит дали дали нахуй мне динамит нужен этот стоп-стоп-стоп-стоп я могу проиграть ребята но я это это позволить я не могу не могу проиграть на ставки будет, поэтому поэтому сейчас надо будет тащить бой. так вашим тут минки так. Угу. давай давай давай промазал все я уже выигрываю но поэтому уже выигрываю с его первым кодом, причем у него изначально хп будет больше, потому что артефакт этот дает больше хп, поэтому. Это ну он даже в це правильно не умеет пользоваться. Он взорвал его где-то в воздухе, они а прям не около меня. А, пулемет это х... хороший вещь, а только ты сразу скорее всего, нет, не вс Иди ко мне. Ладно, не хочешь не хочешь? У меня ноль минок, ребята, поэтому он без мина живет сейчас будем бить узишкой вариантов особо нету М -м -м, блять, надо как-то быстрее дай, убивать этого чувака а -а как мне сейчас поступить ребята надо быстрее подумать что нужно сделать ему такое мощное мощное я думаю то что нужно коктейль кинуть сейчас уже пара кинуть коктейль иначе я проиграю просто напросто что он за лог блять пулемет не убьешь же я думаю что не убьет красавчика пулемет такого упорно надо без ребята упор А так пулемет бесполезные вещи он сдался и диксизов и клан какой-то у него что crazy devils 100 блять это клан по моему клан был вот качука васик crazy devils что за хуйня блядь? crazy devils блять подождите стоп я проверю даже мне это просто интересно crazy devils я помню это у вас качука был клан короче такой по моему назывался так я не помню точно короче но по моему так назывался crazy devils Нет, просто интересно, ребята, ради прикола. Кредит Данил. Я не знаю, короче, пишется правильно, пофигу. Ну что, еще одну ставочку сыграть. Давайте последнюю. Бог любит троицу. Или сколько я сыграл уже, или больше сыграл уже. Нет, подожди, сколько я сыграл, ребята, я не помню уже. Одну я обсырал первую стафу, вторую, вторую выиграл. И третью. Сейчас играю. Нет. Помню, три ставки сыграл, я не помню, сколько. Три или четыре? Или четыре, не помню. А а мой переход, как обычно. И что мы делать будем? Что мы будем делать, ребята? Я даже не знаю. Просто на урон, как обычно. У меня всего было два поражения, ребята. Два поражения было. Я выиграл где-то раз... Сколько я раз выиграл? Раз сорок я выиграл, и было два поражения. Всего да сдаются все, рабыки тупые. Что они сдаются? Я что могу, по идее, сейчас брать топ идти, блядь? что то вообще легко набивать рейтинг. Ну как, тут мало раздают, но все равно... По идее, если так будут сдаваться сюда, то я за весь день могу набрать очень много рейтинга, ребята. Если весь день сидит, запротит, короче, то я могу набрать очень много рейтинга. А, ну вот все. Наверное, да, да. 40 минут снимаю. В принципе, нормально, как обычно, все по стандарту. А, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. В следующем видео, возможно, я уже буду крафтить эпичный окорок. Ой, эпичный, блядь. Ну, любой, короче, окорок, который выпадет, такой будет уже. Вообще любой. Главное, чтобы не добротный какой-нибудь там. А добротный мне вообще в последнее время вещи не выпадают. Поэтому я надеюсь на более лучший успех. Кстати, давайте посмотрим, кстати, крафты. Вот крафт, мне интересно в группу зайти. А. Блять, стоп, стоп, стоп. Тут не вижу. Крафты. Нет, пишу на английском вообще. Ты. Формикс. Посмотрим мы... Демонстрация программы Warning Craft Warnings Сейчас зайду, короче, я посмотрю. Я тут у меня мой окорок. Есть защитный, есть крепкий и есть эпичный. Три вида окороков есть. Нет, еще я добротный я забыл. Кажется, без него-то. Короче, я планирую на эпичный, ребята, выпасть. Но как получится уже. Эпичный, защитный. Или защитный. Или защитный, или эпичный. Хотя бы как-то так. Надеюсь, мне выпадет эпичный или защитный. Но не хочу даже крепкий. Не хочу крепкий даже вообще иметь. А добротный уж тем более. Поэтому да, буду надеяться на лучший. Ну а теперь всем пока уж точно. Завтра выходит новый видосик. Э -э Сегодня утром еще выйдет. Не утром, где-то днем, может быть даже. Бои на наставки 300. Я снимал, когда. Всем пока, короче.